Энергия денег или как избавиться от долгов? Привет, дорогие друзья! На связи Александр Андреянов, и в этом видео мы поговорим с вами об энергии денег и как избавиться от долгов. Давайте сначала поговорим немножко о вашем мышлении. Каждый из вас, кто смотрит это видео моим моей гарантией, хочет стать миллионером, миллиардером и иметь большое количество денег. Я не встречал ни одного человека, который не хотел бы быть богатым. Каждый из нас хочет быть богатым. И э, в этом есть один большой плюс, потому что это является нашей мотивацией, нашей энергией к действию. И, к сожалению, многие из вас, смотрящих это видео, думают, что богатство приходит каким-то волшебным образом в нашу жизнь, и оно когда-нибудь откуда-нибудь свалится. Я хочу сразу вас здесь немножечко, как говорится, остепенить или приземлить и сказать, что, друзья, если вы хотите деньги, то вы должны понимать и быть осознанны, ну, должны отдавать себе отчет, как эти деньги входят в вашу жизнь. И давайте поговорим о том же, как избавиться от долгов. И я искренне рекомендую вам почитать книгу «Самый богатый человек в Вавилоне». Там есть прям пошаговый алгоритм, как избавиться от долгов. Но Если в двух словах, то 20% своих доходов, любых, даже пришло вам там 1000 рублей, отложите 200 рублей на погашение долгов. Итак, если вы будете все ваши приходы и от них 20% откладывать и гасить долги, примерно в течение года вы погасите все долги, какие они у вас не были. Да-да, дорогие мои друзья, именно так. Никак случайно вы не сможете погасить долги, как только ежедневным, там, еженедельным, ежемесячным трудом откладывание погашения долгов. Других секретов нет, волшебных кнопок тоже не существует. Поэтому приведите свое сознание в порядок и начните осознанно понимать, что было-было, ну, да, насоздавали долгов, насоздавали кредитов, часто вы возьмите свою жизнь в свои руки и начните осознанно, размеренно увеличивать финансовый поток который идет к вам, а также осознанно и размеренно управлять тем потоком, который из вас уходит. В этом и есть на самом деле простой и базовый секрет. Если вы не умеете управлять теми деньгами, которые выходят из вас, вы банкрот. Вы в кредитах, вы в долгах, и, к сожалению, ваши минусы растут. И если для вас на самом деле важно понять, осознать и научиться, как же управлять деньгами и как же вообще создавать новые потоки, приходите на мой тренинг «Энергия денег» и будьте наконец-то уже миллионерами хотя бы рублевыми. С вами был Александр Андреянов, с ваш успех. Будьте счастливы, будьте богаты, будьте здоровы. Пока-пока.